Всем привет! С вами Настя Йога Бодрячком. И это тренировочное видео с дыханием Капалабхати на каждый день. Ну, прежде всего, садитесь поудобнее. Занимайте положение, в котором вы можете сидеть, с прямой спиной. Прикройте глаза и от копчика до макушки потянитесь наверх в потолок. Открываем глаза убедитесь что у вас есть платочки под рукой это всегда очень важно в этом виде дыхания и мы начинаем с вами с массажа большой и безымянный палец находится у основания крыльев носа и мы вначале с вами на вдохе и на выдохе массируем эти точки три цикла дыхания вдох и выдох вдох выдох Повторяем. Еще. Выдох. И начинаем двигаться наверх на вдохе. на выдохе, И еще раз, выдох, последний раз, выдох, Задержались на точках вокруг носа. И еще спокойно вдох и выдох массируем их, стимулируя выделение слизи. Остановились. Напомню, что выделение слизи после этого массажа и во время Капалабхати абсолютно естественно, поэтому этого не нужно стесняться, даже если вы на групповом занятии и так далее, это нормально. И мы с вами начинаем сейчас с Анулома Вилома Капалабхати, 30 подходов. Затем полувдох и задержка на выдохе Бахир кумхака 15 секунд. Большим пальцем зажимаем ноздрю. 30 подходов анулома велома капалабхати. Полу вдох и начали. Вдох через ноздрю одну. Выдох через другую. Спокойный вдох через обе ноздри. И выдох. Полувдох. И бахир кумхака. 15 секунд. Задержка на выдохе. Классический капалабхати через обе ноздри, 30 подходов. Полувдох и начали, если нужно, рука на животе, чтобы контролировать на активном выдохе движение живота вовнутрь. Полувдох, полный выдох, затем полный вдох, задержка на вдохе, антар кумбхака, полминуты. Несколько спокойных вдохов-выдохов. И у нас с вами заключительный цикл дыхания Капалабхати. Классический вариант через обе ноздри. 30 подходов. И затем мы сделаем с вами Бахир кумхаку, Задержку на выдохе 15 секунд. Затем полный вдох. Задержка на вдохе Антар кумхака. И на этом завершим нашу дыхательную тренировку. Приготовились 30 повторений дыхания Капалабхати. Полувдох, глаза закрыты и начали. Задержка на выдохе. Задержка на вдохе. Полный выдох, вдох спокойный, выдох. Переходите сейчас к вашему естественному дыханию. Мы завершили цикл Капалабхати и для тех, кто по этому видео или самостоятельно тренируется каждый день. Я рекомендую постепенно наращивать количество дыханий Капалабхати и количество секунд в задержках. Бахир кумбхаки – задержки на выдохе, антар кумбхаки – задержки на вдохе, и я рекомендую по такой схеме действовать. Если вы занимаетесь каждый день, то раз в неделю можно добавлять по 5-10 дыханий Капалабхати и, соответственно, по 5-10 секунд в задержках, и а, та практика, которую мы делаем на этом видео, она а, достаточно является вызовом для совсем новичков для начального уровня, и здесь есть к чему стремиться, то есть если вам этот темп для вас достаточно сложный, количество повторений, то сократите на 5-10 повторений количество капалабхати, да, можно начать с 15-20 и делать их реже, то есть не раз в секунду, раз в полторы секунды, а раз в две секунды делать капалабхати, ну, соответственно, задержки на выдохе и на вдохе, как правило, для новичков более-менее подходят на выдохе 15 секунд, на вдохе 30, но также, если для вас это слишком, можно вначале их подсократить, начать задержка на выдохе 10 секунд, 20 секунд на вдохе, например. И для тех, кто занимается постоянно, постепенно доходите до уровня 50-60 повторений дыхания капалабхати в каждом подходе, задержка на выдохе доводите в бахир кумбхаки до 30 секунд минимум и до одной минуты минимум в антар кумбхаки, то есть задержки на вдохе и это хороший уровень, далее вы сможете уже самостоятельно также добавлять каждую неделю по 5-10 секунд по 5-10 циклов дыхания Капалабхати. Это уже хороший уровень уверенного практика. Ну а если дыхательные практики а, йогические для вас уже совсем станут друзьями а, и вы с ними подружитесь и будете с ними жить, то дальше уже для продвинутого уровня вы сможете найти много интересной полезной информации о том, какие есть виды пранаям, и сможете практиковать уже на еще более серьезном продвинутом уровне, если почувствуете в этом необходимость. Хорошего вам дня!